Ну-ка давай О, нет, сверху надо бить Ты уже его побил Давай переворачивай Всем привет, сегодня покажу очень быстрый способ Окрашивания яиц на Пасху Скорее не окрашивание, а украшения. Беру 6 яиц Без разницы, любое количество берите Сыплю соль, это у меня здесь десертная ложка И наливаю горячей воды Из-под крана Так, чтобы яйца покрылись Водой вот так, чтобы они были полностью в воде. Ставлю на огонь и варю до готовности, крутую. Это примерно после закипания, минут 10. Видно одно яйцо у меня битое. А вот еще одно. Пузырьки оттуда выходят. Ну, ничего страшного, мне главное сейчас сварить, чтобы они не лопнули. И для украшения яиц я буду использовать термоусадочную пленку. Посмотрите, какие рисунки красивые, как это все выглядит красиво, ярко и красочно. Не нужно как бы заморачиваться по этому поводу, что-то раскрашивать. Поэтому, как вариант очень-очень простой и быстрый способ окрашивания. На втором месте после окрашивания, конечно, луковой шелухой. Луковую шелуху, ну кто-то собирает, кто-то нет Кто-то, я видела, продает луковую шелуху для окрашивания яиц Ну у нас, допустим, всегда есть наличие Где-то лежит пакетик с Здесь в ленточке 7 штук То есть 7 яиц можно оформить, украсить Причем есть разного варианта, Даже вот с ликами святых какие-то вот есть изображения Есть прям детские-детские То есть там мишка, зайчик, еще какие-то Эти я покупала в фикс прайсе я в магазине увидела и заодно тоже прихватила две штуки. Хотя знаю, что они ближе к Пасхе. И вот даже сейчас, на сегодняшний день, они продаются на рынке и в магазинах. Раньше, я знаю, возили их с Украины. Вот здесь написано, что это Россия. Вот так и написано. Термопленка для пасхальных яиц. Кстати, похожая пленка продается на Алиэкспресс для пультов. Сейчас ссылочка у вас появится на экране на этот обзор. Ну что ж, теперь все, что мне необходимо, это разрезать. юбочка сюда одеваешь сюда вставляешь яйцо и потом покажу что надо делать Сразу подготовлю тарелку, полотенечко любое. Сюда буду выкладывать готовые уже яйца. Яйца у меня уже сварены, уже прошло достаточно времени, они уже готово. Для того, чтобы потом второй раз воду не кипятить, я вот эту воду солью в маленькую кастрюльку. Вот такая у меня есть рабочая. Выключаю. Беру что-нибудь, крышечку какую-нибудь, так, чтобы яйца у меня не вывалились. Сливаю воду в кастрюльку. Пастюльку ставлю на маленький огонек, чтобы она у меня подкипала немножко. А вот эти уже яйца я заливаю холодной водой. Холодной водой из-под крана. Первую солью. ой ой а Второй залью и дам постоять. Буквально несколько минуток, чтобы яйцо можно было как бы в руку взять. И все. Есть два минуса вот этих термосадочных пленок. Это то, что они не натуральные. Это пластик. И второй минус, когда потом готово яйцо кушать, необходимо ковырнуть вилкой либо ножом, чтобы пленочку вот эту надорвать, и она потом хорошо снимается с яйца. Ну, а дальше выбор за вами. Вот. Ну, детям нравится. Смотрите, яйца у меня вроде бы лопнули так, но они не вытекли, как бывает, достаешь а там такие какие-нибудь непонятные узоры. Все, уже они довольно остыли, достаю с воды, и сейчас каждое яйцо я одеваю пленочку. И смотрите, большие яйца не берите, потому что пленочка у вас не налезет. Вот о чем я и говорила, сильно пузатые не хочет жалко ну ладно вот эти мне яйца они как бы меньше среднего но не мелкое. на мелкое тоже не особо красиво смотрится у меня дома вообще крупные лежат поэтому я специально сходила купила маленькие и то они оказались уздатыми. Вот. Если бы знала, сварила больше яиц, так как я не думала, что эти не налезут. Мое желание одеть яйцо оказалось сильнее. Я кое-как натянула вот эту пленочку. И сейчас покажу, что буду делать дальше. Вот третий минус получается, что важен диаметр яйца. Потому что не вся пленочка налезет. Потому что не каждую пленочку можно... Одеть. Вот, сейчас попробую еще вот это напялить. В общем, это тоже я одела. Вот так по кругу кручу и стараюсь продвинуть пленочку дальше. Вот это да. Все, готово. И решила сказать вам, сколько все-таки размер этой пленочки. Вот 7 на и 5,2. То есть 7 умножить на 2, это 14 сантиметров диаметр яйца должен быть. Чуть меньше, чтобы она хорошо села. У меня есть вот такая замечательная штука из кухонного набора. Сюда укладываю яйцо. Вода должна кипеть обязательно. Можно ложкой? Можно ложкой. Так, надо пленочку ровненько поправить. О, видите, она у меня уже схватилась, я это воду сделала, побольше сделала огонь. Все, и окунаю. Смотрите. Оп. Все, какое оно красивишное. И выкладываю его вот сюда. Беру следующее. Оп от горячей температуры, оно принимает форму яйца, очень клевенько. Но. Кстати, это же можно делать и не воду окунать, а просто феном подуть, горячим воздухом. Все отлично, круто. Значит, есть два способа. Можно феном усадить, а можно воду опустить. Ну вот в воду, когда опускаешь, вот пленочка она съезжает почему-то все равно в какую-то сторону. А если делать феном, то возможно этого можно избежать. Потому что именно феном, термоусадочную пленку я обрабатываю, когда одеваю на пульт. Так, и последнее у меня яйцо. Оп, все, выключаю. Вот видите, съехала немножко. Какие цыплятки красивые. Кстати, как я делала без этой и курицы, смотрите в предыдущем видео, ссылочка у вас появится на экране. Мне очень нравится, когда получаются яйца вот в такой упаковочке и не нужно заморачиваться, честно говоря, раз-раз быстренько все, и они все красивенькие. Такая пасхальная корзинка получилась у меня, у каждого из вас будет своя, поэтому кому идея и видео это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. С наступающим вас с праздником Светлой Пасхи. И будьте здоровы. Пока-пока. Помнишь, как битки играют? Да. Как? Вот так, плеча. Ну-ка, давай. О, нет, сверху надо бить. Ты уже его побил. Давай переворачивай. попкой. Теперь Дима бьет, а ты вот так держи. Саша выиграл. А боком? Давай-ка боком. Боком моего, боком yeah. Саша, выжила. Твоя, наверное, просто треснуто было. Yeah. Ну и вот наглядно то, о чем я говорила. Отковырнуть и снять. Это отдельно мусор, а этот отдельно. Кстати, проверю, как я сварила яйца. Правильно или нет? Наверное, в холодной воде надо было подержать подольше. Ну, ничего. Вот так.